ТВ-клуб «Вкусные новости». Хотите узнать, чем живут кафе города Ставрополя? Обращайтесь в Google. Окей, Google. Кафе Хотите стать ведущей кулинарного гороскопа? «Вкусные новости» объявляют кастинг. Подробности ВКонтакте и Одноклассниках. Партнер проекта «Кафе Героман.